Дан отрезок АВ, который лежит в некоторой плоскости. Требуется найти все точки М-плоскости, для которой АМ равно МВ. Ответ следует из известных вам свойств равнобедренного треугольника. Искомым геометрическим местом точек является прямая, перпендикулярная АВ и проходящая через середину АВ. Такую прямую называют серединным перпендикуляром АВ. Серединный перпендикуляр является осью симметрии, при которой А переходит в В и наоборот. В самом деле, если М такая точка плоскости, что АМ равно МВ, то согласно свойству равнобедренного треугольника М принадлежит серединному перпендикуляру. Если же точка М принадлежит серединному перпендикуляру к АБ, то по теореме о признаках равнобедренного треугольника треугольник АМБ равнобедренный и АМ равно МБ.